Одесса сегодняшний день. Старый Мендель Шварценберг слушает сводку погоды. В Архангельске минус 20, в Киеве плюс 20, в Якутске минус 30, в Ташкенте плюс 30, в Москве минус 15, в Одессе плюс 15. Вот паразиты, что хотят, то и делают. Великого администратора Одесской филармонии Диму Козыка Исключили в свое время из рядов КПСС Через 10 лет ему приснился сон Он предварял рассказ об этом сне такими словами «Чтоб я так жил, как я проснулся в холодном поту» Вот этот сон! Израильские войска вступили в Одессу. По Дерибасовской идет израильский премьер-министр, а все областное партийное руководство стоит перед ним на коленях и просит. Простите нас, простите весь наш Одесский областной комитет Коммунистической партии Советского Союза. Мы больше не будем. Не прощу, говорит израильский премьер-министр, не прощу, пока вы не восстановите Диму Козаков в партии. Что было дальше, не знаю, говорил Дим. А я проснулся в холодном поту, чтобы я так жил.